Закономерная победа. Результаты голосования в подмосковном поселке совхоза имени Ленина впечатляют. Местные жители большинством голосов поддержали КПРФ. В Компартии отмечают, что это итог планомерной работы по реализации программы партии в работе народных предприятий. Поддержка нашей партии, нашей программы, наших народных предприятий, нашего совместного поиска решения мирного демократичного проблем получила всеобщее одобрение. И в народных предприятиях Павла Грудинина, и Казанкова, Ивана Казанкова, и Лису Марокова, где продемонстрированы лучшие результаты при голосовании. По трем участкам в поселке совхоза имени Ленина КПРФ набрала 44, 59 и 60 с лишним процентов голосов. Единая Россия 17, половиной и 16 процентов соответственно. Обмануть можно того, кто тебя не знает. А людей, которые с тобой вместе не живут. А люди, которые с тобой вместе живут, каждый день видят, как ты работаешь, как живут в совхозе простые работники, какое отношение к пенсионерам, к детям. они Их не обманешь. Именно поэтому мы называем свою территорию территорией социального оптимизма. И все тут едины. Местные жители отмечают, что в поселке своими глазами видно, за что отдаешь свой голос. Люди выбирают жизнь в справедливом обществе. Ты выходишь и видишь удачно спланированное архитектурное решение. Раз. Я поставил здесь машину, я живу, здесь удобно, я могу ходить пешком. Люди приезжают со всей страны сюда. Здесь дома построены правильно, здесь все сделано с любовью. Мы-то живем в этой среде, да, мы все, естественно, это видим своими глазами и понимаем, само собой, и доверие оказываем. Комунистической партии, но ну, в лице там опять же нашего Павла Николаевича. Ну, и любой житель совхоза, естественно, поддерживает то, что видит и пользуется всеми этими благами, которые созданы здесь. Совхоз имени Ленина – единственное сельхозпредприятие, которое удалось сохранить вокруг МКАД и последнее в Ленинском районе Подмосковья. Ветераны предприятия помнят, как в 2000-е развалили, а потом застроили жилыми районами соседние сельхозугодия. На выборах вместе с жителями поселка они голосовали против такого исхода и за конкретные программные предложения КПРФ, ведущие страну в лучшее будущее.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 Народное предприятие под руководством Павла Грудинина – пример того, как могла бы жить вся Россия. Средняя зарплата здесь более 100 тысяч рублей. Налажена лучшая в стране социальная программа поддержки сотрудников. Доступное жилье, бесплатное образование и здравоохранение, современные спортивные комплексы. В первую очередь доходы направляются на развитие территории и создание комфортных условий для жизни людей. Здесь все красиво, все прекрасно, а дальше отъезжаешь в какую-то провинцию, заезжаешь, там все запущено да невозможности, просто, и все, заросло все, практически. Население, я не знаю, они как там выживают, я без понятия. Республика Мариэл, э, э, Хакассия, правильно? Э, там, насколько я знаю, за КПРФ точно так же, как и в совхозе имени Ленина. Не знаю, как остальная часть страны, но и на юге я была точно так же. Многие люди предпочитают все-таки партии КПРФ. Вся Россия стала красным поясом. Я же еще объехал больше 10 регионов, и я видел, как люди относятся к программе КПРФ, к лидерам КПРФ на местах. Везде, где я приезжал, очень много молодежи. Причем такая с горящими глазами, хотя они действительно патриоты хотят сделать жизнь своих земляков лучше. И поэтому это партия будущего. В последние годы совхоз имени Ленина отразил сотни рейдерских атак. Против директора народного предприятия Павла Грудинина велась грязная информационная война. В преддверии выборов Центр избирком исключил его из федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ. Коммунисты продолжают оспаривать это решение в судах, однако избиратель уверенно сделал свой выбор. Я очень порадовался, когда Павл Николаевич показал, каким образом после... Сотен судебных исков после лжи и грязи, после всех этих мерзостей отреагировали избиратели, которые пришли на участки и абсолютные подавляющие поддержали наших лидеров, наших руководителей, наш патриотический блок.